Здравствуйте! Ура! Ура! Дело было в телефоне! Как дела? Как ваши дела? Расскажите. Я, удивительно. Мы с вами ходили по одним и тем же местам. Я родился на Алтае, жил в Кусу. У меня мамулечка и папулечка родились на Алтае. А, учили, учился в Новосибирске в НЭТе. Если помните, в то время в еще было. Не да. раз в вашем замечательном Томске. Мне очень нравится этот город. Так что, в принципе, сибирские наши корни ну, очень весны. Конечно. А, а я совсем недавно был в Геленджике. А вы, по-моему, до сих пор там. А я здесь, да. Одними дорожками ходим, точно. точно. Ура! У нас все получилось. Итак, еще раз разрешите представить, хотя вас уже все знают, я неоднократно ссылался на вашу литературу, особенно книга «Материнская любовь». Анатолий Некрасов, писатель, великолепный э, психолог и психолог, Спаситель, наверное, многих женских душ и да. спаситель многих семей. Я не люблю слово брак, брак, бракованный союз, а вот семья это очень важный институт. И сразу вопрос. Сразу вопрос от подписчицы. Меня интересуют такие политические темы. И подписчица спрашивает: ну, пусть Анатолий хотя бы ответит, куда делся институт семьи, почему нет пропаганды семьи. Как вы думаете, в чем дело? Вы знаете, все очень просто.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 Нужна системная, системный подход. Я... Век. Обзовем обозовем его веком семьи. Мне кажется, вот как минимум нужно. А... Я, можно, можно тоже ремарочку сделаю? Когда мы говорим о любви, мне бы хотелось еще про отцовскую любовь вас спросить. Когда мы разговариваем с детьми, на наших коленках сидит не только сын,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 с Запада наползает вот этот вот унисекс, который ведет к серьезным проблемам в семьях. И поэтому э, тема семьи для нас очень важна. Но у нас конкретная тема. Тема э, одна, любви. Да, тема любви. тема любви. А тогда можно сразу первый вопрос. Анатолий, что такое любовь? Философы. Философы тысячелетиями отвечают на этот вопрос. Как вы его на него ответите? Что такое любовь? Действительно, у каждого есть свое понимание любви. У меня любовь э, началась с понимания того, что э, есть такое выражение, я думаю, многие слышали его, Бог есть любовь. Как-то уж вроде бы оторвано от жизни, а на самом деле нет. То есть любовь и Бог это одно и то же. Для меня Бог это любовь. Вот это все, все, что есть в жизни, то, что Бог есть все это есть любовь. Вот для меня это так. Другое дело, что э, как понимать саму суть любви, это общее понимание такое, что любовь это все, и любовь есть Бог. А для меня любовь это разумная, обратите внимание, разумная, живая энергия. Причем такая творческая, творящая энергия. Живая, разумная, творящая энергия. Вот если вдуматься, я в прошлом электронщик, лазерщик, поэтому для меня энергия вещь вполне осязаемая. Так вот, разумная, живая, я с ней умею разговаривать, я умею с ней общаться, я понимаю ее возможности. То есть, когда с ней общаешься как с разумной, живой сущностью, с этой энергией, то тогда у тебя открываются совершенно новые ресурсы. Вот для меня любовь это так. Живая, разумная, творящая энергия. И получается, что внутри тебя должна быть живая творящая энергия. Внутри твоей женщины – вторая творящая энергия. И когда да. вы находитесь вдвоем, получается третья да. энергия. Да, ты можешь… Да. Вот. А по поводу Бога я с вами тоже абсолютно согласен, потому что именно в этом слове «лю -бо люди Бога ведают. И познавая Бога, познавая самого себя, Творца, конечно же, и познавание происходит любви и взаимодействие с ним. Вот взаимодействие, вот, кстати, это слово, которое мне живая взаимодействовать с живой энергией мне есть о чем подумать за за, за эту идею благодарю. Знаете, вот особенно вам, доктору, знаете, я в свое время в одной очень древней книге прочитал такую фразу. Гиппократ высказал такую мысль, что врач философ Богу подобен. Слышали, я думаю, такую фразу? Конечно, слышал, да. да. Так вот, мне кажется, вот я познакомился с вашим творчеством, увидел, что вы идете в этом направлении. Тем более я увидел, что вы проходили еще дополнительное образование в Красноярском медицинском университете. Конечно, а да. А их имени Война и Это, кстати, удивительнейший человек. Я читал его труды, мне очень близок его взгляд uh -huh. на жизнь, на людей, на все. Вот. Так что у вас есть большая школа, большой опыт и большие предпосылки стать именно таким. Богу я, я я всеми я, я да я хочу <laughs> возьмите меня на поруки. Да. Анатолий, вопрос вопрос вот первый вопрос от меня, если можно вот, э -э -э мы говорим про то, как любить родителей, точнее, не как родители любят друг друга, да, и от этого благодатная почва для развития семьи. И такой вопрос, который многие задают: кто в доме хозяин? К сожалению, сейчас в доме хозяева дети. Это абсолютно недопустимая мысль, которая меня вот так вот, честно сказать немножко коребит все лучшее детям это просто вы знаете это люди не понимают что они творят не понимают той глубины ответственности которая стоит за таким их поведением когда на первом месте стоят дети это все это конец семьи это счастье для этой семьи не будет это точно это могу говорить ответственно тысячи десятки тысяч семей пройдены мной по этому пути я увидел это все и, э, и у детей не будет судьбы счастливой то есть это гарантированно отсутствие у детей счастливой судьбы в тех семьях где дети стоят на первом месте как вот это и так говорю и так говорю и пишу об этом но многие продолжают идти в этом направлении а так. давайте немножко объясним потому что у меня все-таки четверо дочек четверо дочек и они понимают четкую иерархию в моей семье. Но для многих это непонятно. Ну как же? Вот эта вот фраза. Все лучшее детям. Вопрос. Откуда эта фраза вообще взялась? Кто ее внедрил? И как она деструктивно влияет на самих же детей? Мне очень понравилась фраза ваша. Типа, если ты, мама, дает тысячу рублей, она мешает заработать миллионы. Да? Ну, примерно. Откуда это взялась? Вообще э, здесь много причин, но, по-моему, главное в том, что э, мужчины, мужчины, мужчины недостаточно мужественные, недостаточно любят женщину. Женщина, не имея такой вот любви, такого отношения к себе со стороны мужчины, как к женщине, они пытаются реализовать свою любовь на чем-то. То есть они вкладывают это в детей. То есть нереализованная женщина, нереализованная в любви с мужчиной, она вкладывает в детей. Вот это, на мой взгляд, первое, не единственное, может быть даже не первая, но одна из важных причин. И это, и это порождает порождает таких ужасных тещ и свекровий. Конечно. Вот Конечно. это мне фраза, цитата из вашей книжки, она мне очень нравится. Очень часто мать акцентирует внимание на ребёнке, чтобы избавиться от бессмысленности своей жизни. Слово «бессмысленности» вместо смысла «без». Да. И вот это, это, это главная, главная причина. Поэтому помочь женщине, задача мужчине – помочь женщине реализоваться, раскрыться как женщине, зазвучать как женщине, быть интересной в жизни самой для себя – вот в этом надо помочь женщине. Это задача мужчины, Но, к сожалению, у нас мужчины сейчас вторичны. На первом месте все-таки женщины. И они определяют погоду. А почему это тоже? Ну, наверное, все-таки это сначала война. Потом развал Советского Союза. Потом, вот я помню, у меня отец... Он верил до последнего, у меня они ученые, они в научно-исследовательском институте работали после университета. И он до последнего верил, я, я советский инженер, я основа этого государства, а он оказался никому не нужным. И тогда многие, ну слава богу, нас это миновало в семье, многие мужики, кто-то спился, кто-то снаркоманился, кто-то в тюрьму сел, а кто-то охранял их там. И просто получается, у нас потерянное поколение, вот мое поколение, там, да, 30, которые 40 лет, кому сейчас, Вот это дети, которые взращу, взращены женщинами. Я по, об этом и говорю: что сейчас женщины определяют э, наше общество, формируют наше а, общество. Они, э, они как раз э, детоцентрированы. И поэтому, соответственно, портят уже следующие поколения. И закрутилось колесо закрутилось колесо э, в деградацию. И мы это видим. Дело в том, что сейчас э, вот такое состояние, э, когда э, дети оказываются на первом месте, оно уже сказывается на всем. Не только на каком-то далеком будущем, там на реализации, на творчестве, но на, вообще на жизни, на здоровье, и на жизнь. Вот у нас тема ⁇ это здоровье э, ⁇ mm -hmm. э, в зависимости от родительской любви. Так вот, если... Любовь это избыточно в адрес детей. Если она с, с примесями э, там, чувства собственности, эгоизма э, к детям, то в этом случае у этих детей здоровье явно не будет. Э, почему? Э, вот я сейчас с доктором разговариваю и э, хочу несколько таких вещей сказать. Посмотрю, как доктор в данном случае или я как он примет мои рассуждения давайте Они, да во первых смотрите вот в такой семье а сейчас таких семей более 80 процентов где дети на первом месте Представляете, более 80 процентов но вот эту статистику я проверял это это ужас, ужасно я статистику. к сожалению тоже проверял ее и подтверждаю ваши слова Да. так вот в таких семьях что происходит из этой семьи ребенок полноценным мужчиной, полноценной женщиной не выйдет. Уже все. Он уже выйдет с изъяном. То есть он, если проще говорить, он психически незрелым становится. Он не становится зрелым мужчиной, зрелой женщиной. И вот эта незрелость, она и становится почвой для очень многих проблем. И в первую очередь по здоровью. Дело в том, что вот сейчас уже пошел в медицинскую тему со своим чисто психологическим образованием. Но все-таки загляну и посмотрите, что будет. По крайней мере, это работает. Я в жизни это видел. А давайте, Анатолий, объясним людям, многие, конечно, об этом знают, что Всемирная Организация Здравоохранения говорит о том, что здоровье – это не просто отсутствие болезней. А здоровье – это три фактора. Первый – это психическое благополучие. Второй – физическое и третье – социальное. А психическое и социальное – это по большому счету -то одно и то же. 66% у нас базируется на психологическом состоянии. Поэтому я очень жду ваши выводы. Конечно, зачем ребенку взрослеть, если он в центре внимания и так. Да. Это безусловно. Расскажите про здоровье. Так вот, вы знаете, что онкология возникает только...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 И хотя меня уже списали, меня не ждали выйти, выйти видеть живым. Я, наверное, Но выйти. Мы даже после этого в прямой эфир смогли выйти. <свят> Анатолий, сразу посыпятся вопросы: а как же дети, болеющие онкологией? Очень просто, уважаемые. Очень просто, на самом деле, как говорится, в гениально все просто. Когда болеют дети онкологии, это говорит уже, что.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 Ну супер, ну Илья, это замечательно, действительно врач философ Богу подобен. Я впервые встречаю доктора, который по этим двум пунктам по двум пунктам сразу согласен. Сколько их будет, скажите, Анатолий, сразу? Знаете, вот давайте еще один раз смотрим гемофилия. Гемофилия, давайте. Это очень частое заболевание. Давайте объясним людям, что гемофилия заболевание крови. гема кровь филия это ну, такая любовь. Такая, любовь внутри крови. Сворачивание проблемы со свертывающей системой крови. Очень часто встречается у беременных женщин. Да. И она передается передается по женской линии. Идет. Это то есть ответственность сложится на женскую часть на женщину и вот я здесь увидел следующее что когда это предел это предел вот такого избыточного отношения к детям передающийся по роду накапливающийся и постепенно достигший такого состояния когда уже это любовь вот избыточная пронизывает все, вот как вы сказали, гемофилии, То есть любовь кровь уже наполняет настолько, что она уже не сворачивается. То есть здесь нужно э, вот этот вот детоцентризм. Это детоцентризм в самом ярком таком, самом крайнем проявлении. И мне удалось...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 Очень много у меня примеров того, как э, такой любовью э, уводят из жизни детей в самом разном возрасте. Э, от, даже от беременности, еще во время беременности часто уходят дети э, именно из-за такого сильного проявления, из-за такого сильного избыточного чувства. И до, и до пенсии. То есть уже пенсионер, сын пенсионер рядом с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 эту матерую маму. Или даже на одной презентации за рубежом, на иностранном языке, у меня там пыталась на русском языке сказать, женщина, материн, слово материнская любовь. И она сказала, матерная любовь. Ну, в общем, ну, в точку, понимаете, в точку. Конечно, в точку. Так вот, когда у женщины это избыточная материнская любовь, то в этом случае ее довольно часто убирают из жизни.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 Вот буквально он еще тут погуляет немножко до 23 февраля, а потом нам до свидания скажет. Так это как раз таки самое время освободиться от устаревших, заскорузлых таких установок. И поэтому этот прямой эфир, мне, я надеюсь, многих женщин переключит. Потому что мой первый вопрос, кто в доме хозяин, я считаю так, хозяин в доме э, женщина. Но этот дом принадлежит мужчине. Мне не надо э, думать, куда повешать картину или какую микроволновку какой фирмы купить. Я владею этим домом, я владею этой женщиной, а пусть хозяйка будет там она. Но главным все-таки, скорее всего, мне так видится, я не так уж и долго, всего лишь 12 лет так, в супружеских отношениях, вот, э, считаю, что все-таки мужчина, тогда ребенку есть куда смотреть, на кого смотреть, особенно мальчику. Меня Бог пока еще не наградил. Мальчиком. У меня четыре дочки. И вопрос, можно чуть-чуть в сторону опять же спрашивать? Есть ли разница, спрашивают, в воспитании мальчиков и девочек мамами? Принципиальная разница большая разница настолько разница как мужчины и женщины. разница а, вот я, а я знаете говорю всегда что нет э, мальчиков и девочек есть будущие мужчины и будущие женщины а это ведь... я у вас эту фразу прочитал или где-то другом месте? я с, с этим не согласен но я уже отвечаю на сам вопрос есть ли разница воспитания есть Потому вот именно из этой фразы есть мужчины есть и женщины то есть Мужчина, есть даже такое выражение. Женщинами рождаются, а мужчинами становятся. Mm. Да, есть. Точно. И, и вот на эту фразу надо опереться. То есть женщина, э, девочка уже рождается, она уже несет в себе все, весь набор женских навыков, умений и прочее. То есть в ней все есть. В ней все есть. Э, вы же знаете, эмбрион даже развивается в женском облике долгое долго. Да, но изначально вы все девочки. Да. Так вот. Но ей нужно просто не мешать, ей не мешать быть женщиной. Не мешать проявлению всех ее женских функций. Не надо на нее накладывать какие-то мальчуковые все там э, повадки, виды спорта, одежду и прочее. Наоборот, надо все поддерживать в максимально женском состоянии. Вот это очень... Вот это... Уже на этом этапе уже начинаются извращенные мыслеформы, которые девочки вкладывают. Да. Ты должна быть независимая. О, Ты и... должна, должна, должна. Ты да. должна Мужчины равны, и все такое. Вы знаете, вот это вот должна это убивает сразу женственность. Вообще настоящая женщина никогда никому ничего не должна. Вообще, у настоящей женщины у нее вообще-то нет чувства ответственности. Парадокс. У нее просто любовь. Потому что ответственность это заменитель любви. Там. Конечно. Подлог. И... Да. Да. Ответственность есть только у мужчины. И, чё... и причем только одна. Сделай счастливым, э, счастливым себя, женщину и общество. Вот у него ответственность. Это точно. Особенно про общество. Это мне такая близкая история. У меня есть прям, знаете, э, нумеролог... по анонимеологии, там, три восьмерки. у меня чувство долга такое. Я, я, я всех спасу. <сíck> <сíck> Оно... Иногда мне, конечно, мешает, но в целом это моя задача. И моя жена понимает, что для меня, в первую очередь, это вклад в общее. Правильный. Если будет общество здоровым, то потом в этом здоровом обществе будут жить мои дети. Это мой такой эгоизм через альтруизм. Это не эгоизм. Это вообще должна быть и философия мужчины-творца. У него, ну, проще говоря, Первым делом, первым делом самолеты, да, ну, да, да. вот это, это для мужчины, да. Но у него обязательно вторым, то есть, первым, это творить этот мир, делать его счастливым, и обязательно женщину сделать счастливой. Вот это его его ответственность. Своих женщин, которые рядом, там, мать. А вот что же делать: опять же, перехожу к вопросу: и это очень связано со здоровьем детей, и я вижу, как сейчас сильно гаджетализирован наш мир. Гаджеты. Гаджеты, да? Слово само-то какое интересное. И когда отец, он реализует себя, например, как танкист в игрушках, в танчике, в стрелялочках, в убивалочках. Он там рисует свой мир, и он там король. И на этом фиксируется и не, абсолютно никакого внимания не уделяет женщине и своей семье. Как, как в этой ситуации просто быть женщиной? Потому что ребенок смотрит на отца, Отец постоянно в компьютере, в игрушках, в наушниках со своими дружбанами, а при этом при всем семье он практически времени не уделяет. Как вырваться из этой ситуации? Как женщине помочь своему мужчине, ну скажем так, богом стать, светом? Ну, начинать э, нужно с того, чтобы понять, что рядом с ней э, находится незрелый мужчина. Или пацан. Который... Не наигрался ребенок. Да, он продолжает играть, продолжает находиться в своем подростковом, ну, в лучшем случае, в юношеском возрасте. Это ей первое, что нужно понять. Второе, следующий шаг понять, что два сапога пара, милая женщина, значит, ты тоже не незрелая. Иначе бы была другая ситуация. Не может такого быть, чтобы рядом с тобой, со зрелой женщиной, был незрелый мужчина. Значит, ты в чем-то тоже незрелая. А в чем чаще всего? не, не, в жен, не, женствен, не в женственности той глубины, той силы, которая нужна тебе как зрелой женщины в этом возрасте. Значит, ты незрелая и не можешь своему мужчине помочь стать зрелым. Поэтому шаг третий. То есть осознала, мужчина незрелый я незрелая. Что нужно делать? Не его воспитывать, бесполезно. Нужно да. сначала самой стать зрелой. То есть заняться собой. Смотрите. Вот э, женских качеств, вот я уже это всем говорю, женщинам, женских качеств более 200 женских качеств. А и, женщины живут в основном, вот я тоже проводил исследование, живут 3, 5, от а силы 7 качеств, 10 качеств, это уже, ой, какая женщина. Представляете, какая деградация. 200 качеств женских, а живут на 20-й части от лет. Анатолий, в какой книге все 200 можно прочитать? Все 200? У меня есть в Академии специальный курс, где женщины изучают это все. Ты загляните. Я, я хочу записаться на этот курс. Я тоже хочу знать все 200 качеств. Вдруг у моей жены всего 198, буду переживать. Кстати, ну у нее тогда и спросите, а мужских тоже больше сотни качеств? Это тоже важный момент. Uh, и мы тоже... требуем мы требуем от вас новую книгу где они будут четко изложены издавайте мы первые мы на предзаказе уже стоим вот нас тут половиной тысячи даже больше слушателей мы все первые на предзаказе понятно, хорошо так вот отсюда мы будем плясать когда женщина Начнет двигаться в раскрытии своей женственности. Рядом этот мужчина, этот подросток. Ведь мужчина воспитывается рядом с женщиной. Вот Конечно. Пейн сказал, может быть опять следующий парадокс, но я думаю, Илья примет и его, что вообще-то мальчик, из мальчиков мужчин делает не отец, а женщина. Безусловно. Мальчик, когда мать женщина. Вот тогда из мальчика классно вырастает мужчина. Отец дает навыки, умения, там, целеустремленность к боли, там какие-то качества развивает. Но мужчину, вот, рождается мужчина именно рядом с женскими энергиями. Именно в взаимодействии с женскими энергиями. И плохо, если он до своего взросления, до 18 лет, рядом так и не видел женщины. Я, я абсолютно подписываюсь, потому что это, это даже не я, это история про это говорит. У нас большинство войн начинались из женщин. Когда ты хочешь ее добиться, когда ты хочешь ей обладать, это безусловно так. А так иначе нам зачем? Мы сидим дружбанами, пьем пиво, смотрим футбол. Тут появляется она, и все эти качества мужские, ты хочешь ей показать, что возьми меня, я достоин быть рядом с тобой. Безусловно, только мужчина просыпается, ну опять же возле женщины, если ее можно назвать женщина, они а девчонка молодая, пигалица, да, да. которая делала мини-юбку, сделала вот такой вырез, смотрите, у меня есть э, чем вас удивить. Да. Пустой эротизм. Но. Но это вот как раз тоже не зрелость обоих, поэтому э, вот это э, состояние зрелости как раз все и определяет. И болезни, и в том числе и социальные болезни, потому что наркомания, алкоголизм прочее, это все отсюда тоже. Преступность, все из-за незрелости. Коррупция. Коррупционер ⁇ это психическая незрелая личность. Психическая Конечно. Личность. Ребенок. ребенок. Это же ребенок. Ему мало игрушек. Ему в детстве яхту не додали. Ему сейчас эта игрушка нужна. Ему нужно как можно больше других паприкушек и безделушек. Это прям потому, что он был в центре внимания. Он был ребенком. Он был главным в семье, ему смысл расти и брать ответственность. Он главный. И он до сих пор продолжает этими игрушками насыщать свое тело. Да. Было бы все еще не так э, э, больно, если бы вот этими игрушками э, не играли уже и президенты, э, руководители стран. Потому что руководители стран и президенты в большей степени тоже чаще всего психически незрелые личности. И здесь уже начинаются игры другого порядка. И начинаются игры на ядерной кнопке. Поэтому и гонка вооружений и так далее, и так далее. То есть здесь... У кого больше игрушка? Да, у кого помощнее игрушка, у кого побольше танков, побольше ракет и так далее. Понимаете, поэтому психически незрелость, я вообще считаю, это болезнь номер один, порождающая все остальные, многие болезни физического тела, не психического и социального. То есть это действительно болезнь номер один. Я-то считал болезнь цивилизации номер один – это ожирение. Но я с вами соглашусь, потому что то же самое ожирение – это, это следствие. Это уже причина основного диагноза. И здесь я тоже подписываюсь. Да. Да. Смотрите, у меня есть несколько вопросов. Касаемые вообще меня, я опять же говорю, многие из нас, многие из нас, как и вы, в принципе, сказали, что я со своей незрелости, от своей незрелости избавился только тогда, когда грянул гром в виде онкологии. Так вот, моя незрелость заключалась, она еще была. Да, я уверен, что она еще есть, конечно. Всегда есть куда расти и зреть. Когда у меня родились девчонки, мои первые двойняшки, у них были проблемы с щитовидной железой. Она была очень сильно уменьшена, и функция их была ослаблена. И вот, внимание, вопрос. На том уровне, на котором был я, как вот вы думаете, заболевание щитовидной железы у детей с чем связано? Понятно, незрелость, мы это выяснили. И действительно там было так. То есть это увлечение с деньгами, вот меня куда то несло постоянно, чем я только не занимался. Кстати, кроме врачебной деятельности. Я тогда ушел, взял перерыв себе на, на скажем так, врачевание в пользу денег и коммерции. Вот. Какие проблемы могут дать, ну, понятно, проблема вот врожденный, гипотиреоз. Очень много таких заболеваний. О чем в первую очередь должны подумать родители, найдя такое заболевание у своего ребенка? Именно касается щитовидной железы. Здесь два момента. Во-первых... Что можно сказать? В этой семье, как правило, я сталкивался с такими проблемами, в этой семье, как правило, мужчина уходит в работу и женщина остается без особого внимания. Когда женщина остается без особого внимания, в ней просыпаются не женские, далеко не женские качества, а мужские тоже начинают набирать обороты. И вот на фоне такого, такого положения у детей возникают эти проблемы. Когда жесткость в маме не подавленная, не, точнее, не закрытая от любовью отца, и отец сам удален из семьи. То есть дети остаются... Ну, это действительно так и было. Я в 6 утра просыпался, в 12 вечера возвращался. Ну вот. как жена, о чем здесь речь? Ну да. А у нее, скорее всего, вот судя, ну это мое такое видение, у нее породу есть немножко волевое начало, вот этот ломик присутствует. И он... Есть. Да. Это правда. Это в каких-то моментах даже иногда возбуждает, да, такое, эх, она да. такая иногда такая сама себе, ох, как я раздухарилась, надо немножко остановиться. То есть у нее есть такое, это от мамы передается, да, есть, есть. Да, вот это вот, вот это вот и было кричным. Да, понятно. А еще, раз мы говорим про, дети, про детей, а я эндокринолог, вы психолог, я сразу в свое, свое болотце вас хочу, в свои часто встречаемые диагнозы. Проблема низкорослости у детей в чем? Вот, Илья, интересный вопрос, ни разу себе его не ставил. А да. я поставил и ответил. У меня есть ответ. И знаете, на самом деле, вы тоже... Теперь я буду спрашивать, а вы согласны со мной или нет? Да, давайте вопрос. Ведь что такое возраст? Это возможность расти. То есть, или старость, до 100 лет расти. До 100 лет расти. Это не значит высоту мы растем, и уже мы 14,5 метров к 80 годам. Нет, это значит духовный, психологический рост. Если родители... Получив образование, считают себя самыми умными. Она главный бухгалтер, а он менеджер, помощник руководителя. Ха! Да мы уже максимальные молодцы. Нам расти уже некуда. Наш предел BMW 5 модель, значит, 4,5 литра. А у нее Toyota. У них трехкомнатная квартира и все. На этом рост закончен. И что это ребенок не растет? То есть, понятно, что на психологическом уровне это мной объясняется так. А на химическом, конечно же, там различного рода микроэлементы, нарушения питания и так далее. Но вот в плане психическом мы можем опираться на, вот, на мою такую теорию? Я э, сейчас однозначно не отвечу, но что зерно в этом есть точно. Я этот вопрос хочу исследовать. Обязательно исследовать. Прекрасно. Прекрасно. Вот, очень интересная мысль. Я просто никогда не задумался об этом. Замечательно. Тоже мне подарок, я его рассмотрю. С удовольствием, с удовольствием. Вы нам подарки, а мы вам. У нас взаимообмен. У нас осталось еще время, нет? У нас осталось, знаете, минут, наверное, 6. Минут 6. Я боюсь, я боюсь, чтобы была незавершенка. У вас есть какая-то мысль, которая... Хорошо. И у меня сразу просьба. У меня сразу просьба. Я надеюсь, и 4787 человек тоже надеются, что вы примете. Я принял ваше приглашение. Теперь вы в следующий раз примите мое приглашение. Я хочу еще раз встретиться. И, может быть, какую-то более детальную. Сегодня наше такое знакомство общее, размытое. Мне после каждого слова хочется 10 своих вставить. Я... Вы не представляете, как я себя на доле сдерживаю. Вы... Это я сейчас себя сейчас сдерживаю. Вот. Мне бы хотелось регулярными такие встречи сделать, дабы наши девчата, которые нас слушают, мужчины, их все больше и больше становятся у меня на канале, э, Ну вот эти зерна мы вместе сажаем, чтобы мы потом получили целый классный такой огород, и мы были спокойны за наших детей и внуков, что они живут вот в правильном социальном э, порядке. Принимаете мое приглашение в следующий При, раз? Мое предложение, мне оно тоже интересно тем более земляком, и по многим параметрам довольно в резонансе хорошим я принимаю. Прекрасно. Так что ждите еще. Анатолий, да. еще мысль, еще мысль, скорее нам нужны ваши мысли, помогайте нам. Еще, еще одно такое, породов скажу, это уже на, на подумание. Значит, я сейчас пошел в области, которая, здоровье я имею в виду, Здоровье в запредельной области, в области тонких тел человека. Так. Как я говорил, я электронщик, лазерщик, физик, и поэтому для меня эта тема как-то ну, больше э, притягивает. Так вот, э, я занялся тимусом. Э, тимус вроде бы, да? Великолепный иммунный орган, про который забыли, к сожалению. Да. Так вот, э, как врач, вы знаете, что он вообще-то уже к 40 годам, там, а к 60, тем более, он вообще уже практически умирает так вот